Сегодня у нас открытие сезона, первый турнир этого сезона, второй этап Гран-при Атака, финал которого состоится в декабре. Приятно, что приехало много людей, больше 300 человек несмотря на то, что начало учебного года, достаточное количество клубов. Прошло лето. Несмотря на это, ребята показывают достаточно высокий уровень э, технический. Видно, что для очень многих лето прошло не зря, а все-таки тренировались, ездили на сборы. Я знаю, здесь присутствуют ребята, которые были на сборах за границей. Также тренера, которые были на сборах, тоже делятся информацией. В этом зале Впервые за многие годы мы стартуем. Зал большой, светлый, просторный. Между коврами достаточно места. Этот год начался на позитиве. Мы, как организаторы серии турниров Гран-при Атака, со своей стороны всегда стремимся к тому, чтобы соревнования проходили в просторных залах хорошей атмосфере, с хорошим судейским составом, с хорошей технической поддержкой, а также стремимся к тому, чтобы была представлена вся Украина и не только Украина на наших соревнованиях приглашаем лучших спортсменов и эти спортсмены растут на наших турнирах и впоследствии представляют нашу страну на международных арене. на данном этапе нету некоторых Представители нашей команды и Украины, они находятся сейчас в Швеции на чемпионате среди молодежки. Надеюсь, достойно покажет себя и защитят цвета флага Украины. Совсем недавно, месяц назад, я вошел в состав команды Андрея Васильевича Долгополова. Поэтому этот турнир в качестве тренера этой команды для меня дебют. Турнир очень хороший, много молодых бойцов, на которых интересно посмотреть, как они и что они работают. Интересно посмотреть, на чем работают тренера, спортсменов достаточно, хороших тоже очень много. Турнир организован на очень хорошем уровне. Для меня, как для тренера, это опыт, который я получу на этом турнире, он будет играть очень большую роль в дальнейшей карьере. Сегодня приймаємо участь у втором этапе всеукраинской серии турниров Гран-при Атака, что проходить в Харкове. Это является первым осенним открытым турниром в новом учебном году. Конечно, это мой мій дебют у новой команде, украинский дебют. Конечно, хочется, чтобы он был удален. В связи с тем, что на данный момент Андрей Васильевич, как старший тренер на чемпионате Европы среди молодых в Швейцаре, сегодня секундуватель с я, и хочется, чтобы они чувствовали в меня упору, поддержку. Попереду у нас еще много общих стартов, общих работы, много общих побед, поэтому это задание на данном этапе важливе для достижения поставленных целей. Цели высокие, но цілком реальные. Еще раз дякую Андрею Васильевичу и всей команде за теплую поддержку. Надано возможность развиваться мне в этом клубе.